Банде Гурупа Додон Дом Бхактабин До Саманнитам. Среча Итанна Прафун Банде Нитан До Саходитам. Среча कल पतव के पासंद बव पतितान पाबने भविषण विनन मुकं कर बाचा पंग की पाथ मह बंद परमा Снавактипаде деви саттvatтвайи намо намаха Нарайона намаскитта наранчаива наруттамам Девиң сарасватиң вясам таттву яйо мудире Саңкиртане кишна катопадеше Гаурия патраса пракаса неча Садануракта гурухакти жукта Садануракта Бхакти Прамодакша Джагодварана, Деям Садапари Бавагнума Виштодухам, Деям Сива Перенчанутам Сараням, Витат Юхампанутапал, Деямпапапад Банде Чаруна Бисуржи, только мы дарши, Пурнанурагру, сасагру, сарумуте, сарадикам и када кипан Шиадайта Гадада Разива Гаура Бхакта Винда. Харихи, Кришна, Харихи, Хари Рама, Аджануламитабхужо канокахадату сангиртаной квитаро камала ятакшо вишам баруди жа бару палу банде ягат приокару карунам бхатару Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Алиера, Алиера, Алиера, Бааванурупе нсадан наранам Гангаатранграманияжата калапам Гоуринирантарабивуши хитобам бхагам Нараяно приямано Ваги саджшобадане, лакшмиер жасха вакшаси, жасья стихи санбхи тамнишингамахжи, Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Рама Рама, Ахна Нивутани Гачантиохо Джамалем, Ше Шам Сабрами КИМАС чарджамати МАТИ ПАРАМАХАН ГОВДЬЯ ГОСТИ -боти, -го БОТИ ШРИ ШРИЛА -шри Бхакти СИДХАНТА САРАСВАТИ ГАСВАМИ ДАКОР ПРАБХОПАТ ПАРАМАХАМСАДЖАКАТКУРУ Сказал, мы Если мы видим все в связи с Анантадевом, -го не будет никаких проблем. Джагадгуру если мы можем видеть все ананта то нет проблем. Если это не так, то эгоизм и другие грязные пороки будут в нас, будут присутствовать в нас, и из-за них мы лишимся всего. Когда мы смотрим все под влиянием ложного эго, мы видим, мы испытываем неудовлетворенность, испытываем бесконечное желание. В Махараджи speaking ма описано, как Нарда махарадж, махарадж дает наставления giving Дакши. То есть, They, Сыновьям Дакша. Дакша Махарадж хотел, чтобы его сыновья были погружены в материальную самсару. Но сыновья этого не хотели. Дакша Махарадж был как раз-таки под руководством. Он находился под руководством ложного эго. Как вы помните, он оскорбил Шанкар Бхагавана который в действительности является Парамахамсой. Он оскорблял его ужасными словами. Ты похож на обезьяну. Я отдал тебе свою дочь, хотя ты недостоин ее. Если вы кого-то оскорбляете, в этот момент означает, что вы думаете о себе хорошо, вы ставите себя на пьедестал и воспринимаете себя как значимого человека. Потому что только в так с такой позиции можно кого-то оскорблять. Ведь если присутствует смирение, мы готовы выражать почтение другим и не ждем почтения к себе. Соответственно, они не способны никого оскорбить. Итак, Дакша Абраджапати как раз таки и не обладал таким смирением. Оскорбил Шанкар Бхагавана. Хоть Шанкар Бхагаван и ничего не сказал ему в ответ, потому что у него была Бхактия. Несмотря на то, что Шанкар Бхагаван никак не ответил, вся Ягия Праджапати Дакши была разрушена, и все, кто благосклонно находились к нему, относились к нему, были убиты. Ох, головы были отрублены. В конце концов, полубоги обратились к Шанкар-бхагавану. Шанкар ответил, «Я не принимаю во внимание его слова, потому что я знаю, что обусловленные души склонны к такому настроению». Но если вы кого-то оскорбляете, этот человек ничего не говорит в ответ, не значит, что вам вы сможете избежать наказания. Как правило, вайшнавы не отвечают на оскорбление. Тем не менее, вам все равно придется пожинать реакцию плоды такого оскорбления. Из-за всего случившегося no Парвати Деви so захотела оставить тело. Вся Яги была разрушена, Дакша снесли голову и всем его последователям. В конце концов, полубоги боги взмолились Шанкар, Шанкаре, пожалуйста, прости их, они же обусловленные души. «Я знаю», — сказал Шанкар, — «но то наказание, которое они понесли, было лишь для того, чтобы они стали лучше, чтобы они излечились» от своей болезни, даже в материальном мире приходится пожинать плоды за свои проступки. Если человек сажает преступление, полиция ловит его и сажает в тюрьму. Они подвергают такого человека наказанию, преступника наказанию, но в действительности это не есть решение проблемы, потому что такой преступник нуждается в лечении. Но когда срок наказания подойдет к концу, этот человек снова выйдет на свободу и сможет продолжать свои преступления. Но что необходимо об условной души, чтобы ее душа, ее атма изменилась? Какое бы наказание государства не придумала для преступника, это не станет, это не, излич... не изменит его душу, не изменит его в корне. Шанкар Бхагаван также лечит нас, тех, кто поклоняется Бхагавану, тех, кто благосклонны к Бхагавану. Шанкар Бхагаван постоянно всегда обращает внимание на тех, кто склонен поклоняться Вишну и помогает такому человеку. На всех шастрах сказано, что Шанкар Великий Учитель. Итак, Шанкар Бхагаван наказал Праджапати Дакшу и uh -huh. всех участников Яги. Ягия не, см... не была завершена, полубоги взмолились, пожалуйста, пожалуйста, возобнови ягью. Ягия не была завершена, нужно ее завершить. Тогда Шанкар Бхагаван оживил всех, кого убил, всех, кто умер. Но проблема была в том, что часть тела, что голова Дакши попала в огонь, она была сожжена и, соответственно, уже невозможно было вернуть его к жизни. В том случае, можно было просто объединить тело с головой и он божил. И тогда Шанкар сказал, отрежьте голову козе. Отрезали голову и приделали к телу Дакши. В этом, конечно же, кроется глуби, глубинный смысл. Человек, который слишком привязан к материи, к семейной жизни, срав... приравнивается к козлу, козе. Праджапати Риша начал просить прощения, раскаиваться в том, что он совершал, совершал ошибку, он возносил стотры, просил прощения, но в сердце все-таки оставалась зависть. Так И впоследствии ему пришлось родиться вновь как прачетас дхакшо. как отец прачетас и даже в этом рождении его настроение было таким же, как у Дакши, практически таким же. Потому что он не искупил те оскорбления, которые нанес Шивджа. И в своем следующем рождении он уже оскорбил народу. Он и его братья, его братья хотели совершать баджан, а, Прочат... а сам Дакша не хотел. Они, так или иначе, все вместе они пошли совершать баджан и по пути встретили Нараду. Нарада дал им мантру, чтобы они смогли преуспеть в баджане. В конце концов они встретились с Бхагаваном, с Шанкар Бхагаваном. Он вышел из Пруда, поднялся с одна Пруда и рассказал им гиту. Существует много гит. Мы думаем, что есть одна, но их много. Гита означает песню, которую кто-то спел. Шримат Бхагавад гита означает гита, рассказанная Кришной. When one fetus is there, he is praying to God, I have done mistakes I am uh, inside the womb mother, please excuse me. This way is one -gita, Gopi Gita, Gopi -gita. For, uh, Venu -gita Шанкар Бхагаван передает знания об отречении. Как развить себе отречение к материальному и как осознать абсолютную истину? Дакша, Дакша все опять стал Дакша, отец мальчиков, которые встретились с Шанкарой, проклял народу, потому что тот обучил их баджану. Он сказал, с этого момента ты не задержишься надолго в одном месте. Нарада порадовался такому прославлению, такому проклятию, потому что саду и должен путешествовать не должен находиться в одном месте. Он должен проповедовать. Те, кто по-настоящему переживает за обустовленные души, стремятся помочь им, ходя от двери к двери, постоянно путешествуя. Я рассказывал о том, как Нараджи Махарадж пришел встретиться с Читаркету Раджой, когда тот так страдал, когда тот переживал из-за того, что у него нет детей forcefully, you помог, to give. Okay, обрести anyone первая going to give, I но а потом ребенок ребенка убили из-за зависти. Вся проблема в том, что обусловленная душа не может осознать, что этот мир относителен. Сколько бы татва она ни слушала, она не может осознать, что тело относительно что оно ну, пожинает плоды кармы. Я хочу рассказать об одном случае. Барати Махарайш также рассказывал о нем. Я сами жила бедная семья. По соседству жил Браман, и они были хорошими друзьями. И однажды глава семьи, Плакал, то начал плакаться своему, то есть жаловаться своему близкому другу Браману, Я не знаю, как выдавать замуж свою дочь. Нет денег совершенно на свадьбу. Мог, может быть, ты мог бы занять мне немного денег, чтобы я устроил свадьбу, а потом я верну тебя. Тот, тот дал ему деньги в долг. Дочь выдали замуж. Помимо дочери, в семье был еще сын. Как только дочь выдали И замуж, ее отец, глава семьи, оставил тело. Друг очень переживал о смерти этого человека. Он занял у него деньги и тот ждал возврата. И переживал, что никто теперь ему не вернет эти деньги. Во сне человек, который умер, пришел во сне своему сыну и сказал: "Ты не мог бы ты заплатить деньги за меня? Я должен был отдать долг, но я умер. Если я уже родился в доме Bramana, этого брамана, у uh, которого занял деньги, как собака. Посмотри, Посмотри у него есть собака, you it it you it you это я. Если ты не вернешь ему деньги, мне придется сильно страдать. His father, that Atma, body only the chain. Only body chain. That same father, now in the form of dog, that's why son not going to care. Where's the dog? No, father, where он не стал относиться к этой собаке, как к своему отцу. Таким образом, это говорит о том, что все относительно в этом мире. Что все временно, если вы осознаете, как сохранять баланс в отношениях, с вашим окружением, в соответствии с шастрами. То есть если вы не можете такой баланс поддерживать, то эти отношения станут оковами. В шастрах сказано, что отношения с мужем, с сестрой, женой, отцом матери настолько сильны, что порой даже Муни и Риши являют подобные лилы, несмотря на то, что у них нет, привязанности. No Дрома Махарадж был маленьким ребенком, mother, birth, был совсем маленьким, когда suruchi, его мачеха не позволила ему suruchi, сидеть very, на коленях отца. Very, very, you know, falsigo, Сунити, первая жена царя, мать Друвы, была очень хороших качеств. И красивая, и с хорошим характером. Сама себя душа. Но почему царь был так привязан ко второй жене? Это проделки Майя. Первая жена никак не была хуже второй. Но царь был привязан именно ко второй. В Сунити жила за пределами дворца. И, как я уже рассказывал, Дрю Махарадж ушел The sensibility of the Maharaj is that I can discuss maybe tomorrow I can explain tomorrow. One word I am going to choose from that place. From that sloka I like to take one, one word. That is called Samutkantha. Utkantha, utkantha means exciting. Вот Канта означает вдохновение. Материальное вдохновение не несет ничего хорошего. Оно бессмысленно. Оно только помогает заработать сердечный приступ. Но трансцендентное вдохновение очень полезно, очень помогает нам. Без него невозможно встретиться с Бхагаваном. Должно быть сильнейшее желание встретиться с Бхагаваном. Тогда вы достигнете цели. Но если будете совершать холодный бажан. Там нет ничего хорошего. То есть если чувства ваши будут холодные, когда нет вдохновения, нет должных усилий, усилия не прикладываются, Такой, такая деятельность бессмысленна. Постоянно вдохновение должно присутствовать в преданном, как Прахупад, сколько он сделал за всю свою жизнь. Так даже этого не смогли бы сделать даже полубоги, столько всего. Друга с таким глубоким вдохновением ждал встречи с Бхагаваном. Когда, когда я встречу с ним? Именно благодаря Самут Канте, вот этому чувству нетерпению встретиться с Бхагаваном. Бхагаван очень быстро пришел к друве. Даже шести месяцев не прошло. месяцев Бхагаван был Не даже месяцев полный. Там в лесу росли особые фрукты, которым питался дрова. Наел он их всего раз в три дня. По одной штуке. И пил немного воды. Так он, таким образом, совершал баджан на протяжении месяца. Через месяц он начал питаться листьями из дерева, жевал листья и немного пил. Спустя еще месяц он решил отказаться даже от этого. Он начал подбирать сухие листья с земли, питаться ими. Так прошел еще один Old месяц. Month, anything, Затем он перестал есть даже это и только пил Every воду. Раз в три дня. Когда прошло четыре месяца, он прекратил Что бы то ни было вкушать и пить. И есть он прекратил он стал поддерживать жизнь с помощью дыхания. Муни и Рыша получают витамины, необходимые вещества для жизнедеятельности из воздуха. В йога Шастре описано, что если ты сидишь в такой мудрое, то можно восполнить дефицит витаминов. Много мудр существует, и каждый имеет особое значение. Но нам не надо это знать. Если узнаете и начнете этому следовать, забудете про баджан, про поклонение Кришне. Гораздо более эффективно с анкиртаном. Но через пять месяцев, спустя еще один месяц, он прекратил даже дышать он стоял на кончике большого пальца правой ноги сложив в молитве руки он прекратил дышать, не вдыхал и не выдыхал. Тогда полубоги начали задыхаться, у них стало не хватать кислорода. Да не только полубоги, весь мир стал сотрясаться, всем не хватало воздуха. Они побежали к Браме, а Брама обратился к Бхагавану. Что теперь делать? В мире заканчивается кислород. Все из-за сына Утанапада. Он прекратил дышать. «Но он заключил меня в свое сердце», — сказал Бхагаван. «Я уже нахожусь в его сердце, он наблюдает за мной, смотрит на меня, не дышит и крепко держит меня в сердце». А во мне присутствуют все миры, весь мир находится во мне, а я внутри другого. А он не дышит. Именно поэтому вы, вами не хватает кислорода. Не переживайте, мы разрешим это, я разрешу эту проблему. Бхагаван предстал перед друвой в Мадхуване, но друва не открывал глаза, потому что он созерцал Бхагавана закрытыми глазами. Но Бхагаван тогда исчез виднее друвы. И Друго открыл глаза. Он начал... Он не мог, не мог вознести ставы и стути прославления Господу, потому что он был маленьким. Но Бхагаван осознал, что Друго хочет что-то сказать, что-то как-то прославить Господа. Тогда он прикоснулся раковиной к его щеке. И Друва начал here, со скоростью ветра произносить ставы и прославления Господа. Итак, Мадхувани Друва достиг совершенства. Он встретился с Господом. Ну, в конце концов, ему пришлось исполнить наставление Бхагавана, он занял управляющий пост, хоть и не хотел этого. А в Мадхуване всегда, с тех пор, присутствует Господь. Если по-настоящему искренне кто-то будет там молиться, Бхагаван внемлет, ответит его молитвам. Когда вы спуститесь с Друватилы, вы попадете на главную дорогу. А разумные саду знают, как срезать ее. И прийти на Кришна-кунду. Это большое озеро. На берегу этой кунды находится Шанкар Бхагаван, возможно, также там находится Кришна Кунда и прямо напротив нее гаудия Сева Ашрам. Это старый Ашрам. Я уже рассказывал о Парват Бабе, это ученик Шрила Бхакти, Бхакти, Бхакти Даита Мадава Махараджа. Он был абсолютно неграмотный и не умел даже писать. Тем не менее, он достиг большого успеха Because в проповеди. Потому что проповедовать без Гуру Бхакти невозможно, а если оно есть, то можно, не нужно никакого образования. Потому что бхава передается не при помощи языка, чего бы то ни было еще, а от сердца к сердцу. Все Браджаваси знали Парват бабу Браджаваси пьет молоко буйволов, из этого они глупеют. Мозг уже не работает, как прежде, но им нравится. Тем не менее развивается тело и становятся сильными. И они так забавляются, что борются друг с другом. А Парват Баба всех превосходил в этом. Когда Браджаваси начинали состязания, Баба говорил, вот, вот это ты неправильно делаешь надо, не так, не так. И он сам принимал участие в этих состязаниях и был лучшим. Все давали ему пожертвования. Даже в значимых местах, на, на Гавардхане, все давали пожертвования. И его храм находится там, в настоящий момент там. Никто не живет, кроме одного совака. Какое-то время я проводил в этом храме. Одну ночь. Там находится Гирираш Махарадж. Сила Бхактива Бхатиртха Махарадж часто посещал этот храм. Много раз посещал этот храм. Читание Гаудиамадха поддерживает этот Мадха. От Нидувана придется пройти 6-7 километров до следующей деревни. По глиняной дороге, пыльной дороге. И вы придете в Таллаван. Это With, uh, также uh, очень uh, важное uh, место. Талван, already... В Талаване вы можете найти Мальчики-пастушки решали езжай вперед, где будет следующая игра происходить, куда они отправятся в следующий день, поэтому весь Вриндаван Везде Кришна совершал свои лилы по всему Браджу. Сегодня они играли в одном лесу, а в другом, в другом, в, Талава, в талване они также совершали свои игры. Там Кришна Балара, мальчики-пастушки. Мальчики Пасташки и Шридам so Судам сказали, мы очень голодны. So a... Хорошо бы было снять плоды so с дерева. Сладкие A сливы. You know <гум> <гум> наши еще старое <гум> поколение, наши бабушки, so отцы, родители готовили. Знали, как приготовить и цветки, банана, и сливы? Цветки банана очень полезны для организма. Махапрабху каждый день ел их. Особенно внутренняя часть очень полезна. Если выпить стакан сока, So things, никогда не будет давления повышенного. 100%, 100 Я знаю, что компании дешевые, дешевые лекарства здесь производят, то есть, которые, на, ко на приготовлении которых не требуется много средств, они готовят и потом продают за огромные деньги. За значительно большую цену. И Практически бесплатно достается лекарство, а мы покупаем это за большие деньги. Есть одно растение, которое если съешь пару штук, никогда не будет проблем с печенью. Но люди в основном не знают об этом. Пока когда Кришна пытался сорвать с дерева, на него там появились демоны, которых подослал камса. Там был Тьяну Касур, который был необычайно могущественен. Произошла огромная битва между Кришной Баларамой и Дхеннакасурой. Дхеннакасура, в конце концов, был поражен, был побежден Баларамой. Он умер. А тело его было настолько огромным, что сложно представить. Когда Баларам его подбросил, но он упал, он придавил своим телом все деревья, которых было очень много. Талван был огромным, имеется в виду полон деревьев, полных, полной растительности, но все было придавлено телом этого демона. С тех пор пальмовые деревья не растут во Враджа Только два дерева сохранились, с ними ничего не случилось. Это какое-то чудо. Они по сей день растут там. Мы предлагаем поклоны этим деревьям и этому месту, Кунде, которое находится там, Баладева Кунда. Because... Иногда я проводил я... там какое-то время днем. я <реклама> то Следующее место находится на расстоянии 10 километров от Талмана. Нужно знать дорогу, чтобы не ошибиться. Дорога непростая, идти придется под раскаленным walk, солнцем. Следующее место называется Кумудван. Там я обычно are... оставался One на ночь. Желание Умадовы Госвами Махараджа, наш Бхактива Валаптиртха Госвами Махарадж построил там ашрам. Но там никто не живет, всего один человек. Там в этом месте недостаточно воды. И Сирдха Гасвами Хараш потратил как минимум 10 лакхов рупи, для того, чтобы устроить там водопровод, так, чтобы послужить Браджаваси, которые нуждались в воде. Им приходилось ходить за водой на 10-12 километров чтобы просто принести питьевую воду. Но Тирдха Мухарадж провел туда воду, потратил огромную сумму, чтобы пробурили скважину, и все, проживаясь с тех времен, приходят туда и набирают там свежую воду. Прабхупат in устанавливал лотосные стопы Махапрабху во всех местах, где, so, которые посещал Махапрабху. И Махапрабху посетил Pauva все Pauva места Pauva, в Браджа, и Кумудван, и Талван. Кумудва настолько прекрасен, так как будто бы полубоги сами украсили его. В настоящий момент его все там изменилось, но раньше все было в цветах, плодах. And there is one, you know, kunda there, -kunda. Там находится кунда под названием Капиламуни, потому что, что там он совершал баджан. Okay. <laughs> Чтобы составить полную карту святых мест Браджатхама, необходимо пересмотреть все шастры, потому что в разных шастрах даны сведения о разных местах. Там, в том месте, Кришна совершал игры с гопи. Кришна очень любил это место и являл там много лил. там, когда Махапрабху приходил туда, коровы лизали его тело. Пастухи пытались увести их, но коровы не отходили от Махапрабу, продолжали облизывать его. В Кумудване и, и Кришна совершал много лет, лил и Махапрабху провел там время. Поэтому парикрама должна посещать это важное место. Он – это right? один main, main из 12 главных лесов Риндавана, поэтому им пренебречь нельзя. Сейчас Браджаваси застроили это место, построили the дома, и день за днем Брадж меняется его облик. Поэтому нам нужно прибегнуть к помощи глаз любви. Если мы будем материальными глазами смотреть, мы увидим много недостатков. Если мы будем делать это, если мы будем видеть недостатки Браджаваси и Браджадхами, это погубит нас. Экология страдает, все застраивается. Тем не менее, Вриндаван — это Вриндаван. Он неизменен. Не старайтесь что-то увидеть при помощи материальных глаз. Развивайте силу, развивайте зрение при помощи баджана, чтобы ваш третий глаз открылся, и вы... Some me. don't anybody. my best to do I can go to the kitchen and make some chapati, very plain, On my own я оставался вместе в этом небольшом храме, который построил шиабакиабатиртского махарадж, проживаси позволяли мне. И порой я просил пожертвования, собирал мадхукари, или готовил сам, или они что-то приносили мне. You can get milk, можно ги, раздобыть йогуртом. Они любят и йогуртом, йогурт, из него делают So now, from if you like to stay night Chand there, they'll have to take and remember, because you can find the lotus feet of Chaitanya. At that lotus feet of Chaitanya, they every day doing Там также находится лотосный И каждый день ему проводится, day, им проводится Харикатху the... some, some they, they kirtan. Kirtan kirtan kirtan рассказывать is бессмысленно, because time, потому что броджаваси не, не поймут, они понимают только киртан. Завтра мы поговорим о следующем месте. На сегодня я хочу закончить. В будущем мы пойдем в Бахулаван и многие другие места. Штока, с которой сегодня начал, произнес. Хитхиштир Махарадж. когда давал ответ Ямараджи Махараджа, который предстал перед ним как Якша. Этот разговор состоялся на Вимала Кунде. Но на самом деле все так говорят, но это не так. Разговор состоялся на Дарма Кунде. Все эти я имею в виду, ответ на джамра воду Это Это Никто не знает. Потому что в Там так много... то просто, чтобы это место. Head, oh, dirty, can, Дорога you know, сложна. вы не если вы не можете терпеть трудности дороги, лучше и не ходить, потому что вы не только плодов парикрамы не получите, еще и аппаратхи совершите. Итак, Шлока гласит на ответ «Якши» «Что самое поразительное в этом мире?» Идхиштель Махарадж отвечает. Что может быть поразительнее того, что, несмотря на то, что ежедневно люди видят, как другие умирают, как тела несут на кладбище, несут в крематории, Они не думают, что когда-то настанет их час. Человек, люди не думают, что умрут они, что возможно это произойдет уже через несколько минут, что так или иначе это произойдет с ними. Люди смотрят на похороны, но они думают, что это то же самое произойдет и с ними. Что может быть более поразительно, чем это? Сколько людей по всему миру ежедневно умирает? Джив. Сколько джив, включая людей. Но люди думают, что это не произойдет с ними, и они могут спокойно наслаждаться этим миром. Когда-нибудь в далеком будущем, возможно, я оставлю тело, но не сейчас.